После обучения тебе открывается большой мир. И конечно после этого ты поедешь фармить камни. Один за другим, не считая. Потому что у тебя их будет десятки за твоими плечами. За твоими крепкими работящими руками. Ты будешь долбить их один за другим. И тут ты поставил себе цель. Цель такую, что чтобы купить корабль, чтобы вмещать в него как можно больше метеоритов больше, больше и зарабатывать все больше и больше денег и в этом я тебе попробую помочь и первый корабль называется Worker End вроде так, он имеет у себя 32 контейнера Скорость 119 километров в секунду Или метров в секунду Я не знаю, как здесь считается Но это очень быстрый корабль По сравнению с лапером Да, можно в лапер добавить ящиков И поехать фармить Но нету той изюминки ради которой ты играешь Ты хочешь покататься на всех кораблях Которые тут есть И первые да, его дизайн прост и универсальный Итак, плюсы скорость и вместительность плюс есть прицел можно дорабатывать его как под пвп корабль следующая модель на очереди мормон тесты это самая популярная боевая единица я бы назвал даже так Потому что очень легко ставятся на нее всякие орудия Начиная с тренок, заканчивая всякими пушками Мегапушками, ячейки, куда можно что установить есть Также можно поставить и лазеры, чтобы добывать метеориты И следующий корабль, который я вам предлагаю, это Абхелиус Потому что у него 48 ящиков, да, как у Мармонта, но у него скорость 125 метров в секунду. И это значительно лучше, чем 113. Я вам так скажу, скорость делает все. Под капотом у него есть уже ячейки, которые просто вставляешь туда лазер и фармишь. Тебе больше ничего не надо. Ездишь, фармишь. Не надо махать киркой. У тебя просто все под капотом. И три заготовки. И больших баков. А это уже тоже большой плюс. Следующий корабль находится в ангаре винтажи. Он маленький и неприметный. Но у него очень много плюсов. Во-первых, название его Трифин. Имеет на борту 54 ящика. Дальше это еще не все. У него есть лазеры уже настроенные и экономные, две штуки, потом есть автодоводчик до метеорита, что в пвп зоне очень полезная штука, он довольно таки быстрый, но не совсем, но вполне хватит чтобы покайфовать и пофармить не доставая кирки. И следующий корабль. Он не совсем для фарма, но и для фарма. В нем нету ящиков. Находится он в ангаре Оки-1. Но он приспособлен для того, чтобы перетаскивать целые метеориты. От маленьких до гигантских размеров. Маневренность у него на высоте, скорость на высоте вообще монстр если тебе просто надоело долбить лазером либо киркой этот монстр для тебя на этом я думаю закончить кому понравилось это видео поставьте лайк кому стало полезно поставьте лайк если кому- то что- то непонятно Пишите в комментариях, и я попробую ответить на ваши вопросы. А с вами был Корпорат, до новых встреч.